Всем привет! Это официальный канал компании Google Computers, а это Ultimate Gaming Box вариант 1. В прошлом видео мы вам демонстрировали его характеристики, но у вас все равно остались некоторые сомнения по поводу их достоверности. Сегодня они все будут развеяны. На данном компьютере стоит 4-ядерный процессор Intel Core i5 3550 на ядре EV Bridge. В Turbo Boost этот процессор разгоняется до 3,7 ГГц. Можно добавить в Bridge, то, что это новейшая архитектура процессоров, которая основана на 22 наномиллиметровой технологии. Данная технология позволяет значительно снизить энергопотребление и теплоуделение. Более подробно про данную технологию можете прочитать на нашем сайте coolcomputers.ru. Дальше мы рассмотрим оперативку. Оперативка тут стоит Kingston. Две планки по 4 гигабайта и тип памяти DDR3. Работает она на частоте 1600 мегагерц. Дальше у нас материнка. Материнская плата тут стоит Asus у нас. Asus P8H77i. H77i это новейший чипсет, который был создан специально под процессор EV-Bridge. Дальше мы рассмотрим жесткий диск. Причем жесткий диск в стандартной комплектации HDD на 1 ТБ с частотой 7200 оборотов в минуту. Но в нашем случае это SSD OCZ модели Agility 3. Но также хочу заметить, что это никак не будет влиять на производительность в играх. Далее у нас видеокарта. Видеокарта GeForce GTX 660 с видеопамятью на 2 ГБ. Она объединена встроенной графической системой Intel HD Graphics 2500, и это возможно благодаря технологии Logic's Virtu MVP. Об этой технологии вы также можете узнать на нашем сайте. Блок питания. Самое главное. Блок питания тут стоит Thermal Thermaltake на 600 Вт, у которого по стандарту 800+, стоит оценка Gold. Итак, на этом все. Если у вас еще остались вопросы, пишите их в комментарии, ставьте лайк. Пока!